Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Голоп Горилея». Это выпуск номер четыре. И сегодня передачу ведут Владимир Близнецов и Катя Зверева. И сегодня нашим третьим соведущим будет член общества скептиков Кирилл Альбанский. Всем привет! Этот выпуск у нас будет таким я бы сказал, религиозным. Мы Будем говорить про личный опыт веры, про учебу в семинарии и разбирать одно из писем, которое поступило к нам в редакцию. Поступило письмо очень необычного содержания, от которого мы немножко впали в ступор. Потому что мы привыкли к тому, что письма нам пишут периодически верующие, которые говорят, ну, приводят свои аргументы в пользу существования Бога. А тут нам написал человек. Ну, в заглавии письма значило следующее. «Почему я верю? Аргументы современного язычника в защиту своей личной веры». И он, собственно, привел семь аргументов, которые мы сейчас и разберем здесь все вместе. Давайте зачитывать письмо, наверное, с самого начала, вместе с предысторией, потому что он же не просто прислал семь пунктов, он же представился, он написал какое-то вступление, и, наверное, оно тоже нужно для понимания контекста. Итак, я... Зачитываю письмо с самого начала. Мое имя – Медраут Койдьёк, или Валерий Лесной. И я являюсь неоязычником. Правда, из-за использования этого термина «христианами» в негативном ключе предпочитаю другой – современный язычник. Я верю в древних богов, кельтов и друидов. Почему именно в них – сложный вопрос, но так уж получилось, что меня привлек именно этот путь». Но вполне могу почтить, если потребуется и языческих богов иных народов, как древние, так и современное язычество это допускает. Я перечислил аргументы, которые я считаю для себя достаточными, чтобы быть верующим. Был бы рад, если бы вы в одном из подкастов разобрали эти аргументы по полочкам, мне было бы очень интересно послушать». На самом деле, в последнем абзаце его вступления как раз написано, что он понимает, что все это более чем субъективно, ему проще и приятнее воспринимать именно мир именно таким, используя именно такую модель восприятия Вселенной человека. Ну, то есть тут понятно из этих слов, что он сам понимает, что это ну, ему просто спокойнее и удобнее смотреть на мир через какую-то призму, ему не важно, что там на самом деле в этом мире происходит. И все. То есть, это не доказательства веры как таковые. Я а просто, ну, типа, почему я решил для себя, что я буду верить и не заморачиваться насчет того, существует Бог или нет, что там доказано, что там не доказано. Сейчас посмотрим, будем всех читать. Вообще, на самом деле, я сам был несколько удивлен этим письмом, потому что я несколько лет назад писал небольшую статью про неоязычество как таковое, и по моим наблюдениям у меня было довольно много друзей неоязычников, по моим наблюдениям, эти люди всерьез не верили ни в каких, ни в каких языческих богов. Для них э, религия это была скорее э, каким-то подспорьем идеологическим. Что вот есть какое-то христианство, которое пришло, захватило Светлую Русь, и для того, чтобы наконец-то России встать с колен, нам нужно вернуть в веру предков. Не потому, что она была правильная, а потому, что она была э, более мотивирующая. Бо да, более наша. Она подходит нашему менталитету, а нет ваш там жидовская вера. Мои знакомые тоже, я бы сказала, не прям такие верующие, просто им скорее это по фану как это, внешнее все, внешний антураж, там праздники, я не знаю, цацки носить, наряды какие-то там и так далее. Ну хотя, конечно, на самом деле меня, как человека, который когда-то занимался фольклором и в какой-то степени изучал там историю костюма, ну там, как он развивался на Руси, всегда коробило от того, во что одеваются люди, которые называют себя неоязычниками и говорят, что у них исконные славянские на наряды, а ты смотришь и понимаешь, что нет, наши предки одевались вообще не так, типа такая, ну. У фольклористов это называется клюква, и как бы вот меня до сих пор коробит от людей, которые говорят, что они вот за все наше родное, и при этом они не удосужились там посмотреть учебники. Или, черт возьми, сейчас очень много информации в интернете, где написано там, как в 19 веке одевались, например, крестьяне обычно, или там, ну, чем раньше мы идем, тем хуже все с источниками, но все-таки хоть что-то есть. Но мои знакомые язычники одевались. Они были неотличимы от металлистов. Надевались в косухе, и единственное их отличие – это была ленточка на лбу. Вот ленточки-то как раз и не носили. Ну что, перейдем к аргументам. Зачитаешь первый? «Любовь к архаике. До той степени, что я хочу верить в то, во что верили древние люди. Насколько это возможно в современном мире?» Да, я прекрасно понимаю, что современное возрожденное язычество по ряду причин сильно отличается от исторической веры, но разве это плохо? Во-первых, потому что некоторые вещи, которые были допустимы в прошлом, сейчас являются излишними или даже вредными. Христиане ведь тоже в большинстве своем против возрождения инквизиции, которая в прошлом была вполне нормальной частью церкви. Во-вторых, любая вера со временем меняется. Даже христианство 1, 9, 16, 20 веков отличается как небо и земля. Современному миру современная вера – пусть и на основе архаики. Моя вера может быть разной в разное время, я считаю, что это хорошо. Ну, не знаю. На самом деле, мне не кажется, что это достаточно хороший аргумент. Ну, просто даже потому, что изобретать какую-то новую веру, причем это как бы новая вера, но она еще замешана на старых верованиях. То есть, это какая-то непонятная смесь... Древнего и нового, и почему должно быть, должно быть новое неоязычество, мне не совсем понятно. Ну, это не новые веры. Они-то считают, что это как бы возрождение старой веры. Они называют это неоязычеством просто потому, что, условно говоря, долгое время эта вера была забанена на территории Европы из-за христианства. И фактически не было официальных язычников там на этих территориях. Условно говоря, теперь вот как в России, так и там в Европе они появляются, поэтому они называются неоязычниками. Потому что они возрождают то, что, по их мнению, уничтожили когда-то христиане там, разного долга. Мне показалось, что здесь речь идет немного про другое. Потому что э, вроде как э, они любят архаику, но при этом э, они как бы за все хорошее против всего плохого. То есть здесь он говорит, что современное язычество это не то, что самое, не то же самое, что древнее язычество. И это выглядит так, как будто вот они взяли все, что, по их мнению, является хорошим из древних религий, перенесли это на современную почву, и получилось вот такая, как на мой взгляд, что-то похожее на современных хиппи, которые угорают по античным друидам кельтским. Потому что, они, ну, естественно, никто из них не отказывает себе в использовании современных технологий, современной медицины, и не выступает против этого. Ну, во всяком случае, Валерий не пишет про это в своих аргументах. Для меня этот аргумент выглядит как тоска по старому золотому веку, когда все было хорошо, когда да, люди жили в трубах и были счастливы в своей простой жизни. Мне вообще кажется, что название аргумента противоречит, или весь остальной текст противоречит названию. Ну, то есть, любовь к архаике, но при этом я за... То, чтобы максимально, типа, поменять веру, я на это готов. Но у меня как-то в голове отдельно вот про любовь к архаике, а отдельно про смешение как бы старого и нового. Потому что если бы он любил архайку, на мой субъективный взгляд, у меня он знакомый, он православный, но он построил себе где-то там в Тверской области дом, живет там без современных технологий, то ли весь год, то ли большую часть года. То есть как бы. Знаете, все, весь хай-тек на минимум свел, и такая простая какая-то крестьянская жизнь. Или там, ну есть же реально люди, которые, я не знаю, коммуны свои создают и живут по каким-то таким алдовым, не знаю, порядкам. Или те же реконструкторы хотя бы там на месяц уезжают куда-то жить и живут там. Ну, не, не без телефона, конечно, но по минимуму. Вот это я понимаю любовь в Кархаике. А где любовь в кархайке, если ты готов принимать все, что... Тебе несет 21 век, я не знаю. Да, я люблю архаику, поэтому современному миру современная вера. Да. Вот, вот как-то да. так. Да, на наш взгляд, здесь есть какое-то противоречие, и мы бы, наверное, рекомендовали получше проработать этот аргумент. Во всяком случае, мы объяснили то, как мы его поняли. Может быть, Валерий закладывал в какой-то другой смысл, но... Да, ну, мне просто кажется, что либо надо сделать из этого два аргумента, допустим, либо убрать слово «любовь к и написать, что типа что-то в духе, что моя вера может сочетаться, может изменяться под влиянием 21 века, и она там не противоречит тому, что сейчас модно, принято и так далее. Ну да, еще вызывает сомнение относительно «любовь к архаике», потому что Собственно, все вот эти древние языческие тексты, ну, подавляющее большинство было уничтожено, и на самом деле не очень понятно, во что они там верили, то есть письменных источников фактически не осталось, остались какие-то легенды, и то непонятно, насколько это можно верить, и, в общем, это какая-то сомнительная, мне кажется, на мой взгляд, любовь к архаике. Я подчеркну, что Валерий говорит про веру в критик богов а не в древнегреческих и древнеримских, потому что там все таки текстов осталось ну, сравнительно больше, чем про кельских и там про славянских, например. Второй аргумент — это... Желание петь... видеть мироздание одухотворенным. Это особенность моего мировоззрения и мировоззрения большинства язычников. Через это моя жизнь наполняется смыслом и радостью. Я считаю, что на мир можно глядеть разными глазами, применяя различные модели его устройства. Я считаю модели, которые предлагают религии эзотерические учения, вполне имеющими право на жизнь. Лично мне, ближе всего, религиозная картина мира, конкретнее языческая, мне так гораздо приятнее смотреть на вещи. Я, ну, мне кажется, с этим аргументом ты, типа, не поспоришь. Ну, типа, в... по мне, так это вкусовщина, как бы. Ну, это, знаете, вопрос ценностей человеческих. Кому-то важно объективно смотреть на мир, а кому-то важно, чтобы Ему было приятно, когда он смотрит на этот мир. Ну, я согласен, что этот аргумент очень похож на э, такое, что вот, о вкусах не спорят. Вот мне нравится рэп, там кому-то нравится металл, я свою точку зрения не навязываю, но мне просто комфортнее, мне приятнее его слушать, и, и, и все. Ну, и как бы действительно, то есть с чем здесь спорить? Типа доказывать, Это действительно, это, говорит, что там ты не прав, это как доказывать человеку, который любит рэп, что рэп – калп. <смех> Я ждала, когда, это когда эта фраза прозвучит. Поэтому можно, наверное, сразу переходить к третьему аргументу. Здесь вряд ли что-то еще есть обсуждать. Можно пообсуждать, не знаю, например, с той позиции, стоит ли переубеждать в принципе таких людей, потому что слушаешь ты рэп или металл, как бы от этого зависит, ну там условно говоря, не знаю, как ты одеваешься, на какие концерты ты ходишь, а твое вот это вот мировоззрение и то, как ты воспринимаешь мир, может влиять на то, какие ты ключевые решения в жизни принимаешь. Ты пойдешь к врачу или с березами обниматься, когда тебе скажут, что у тебя рак, например. И... Ну, я согласен, просто дело в конкретном аргументе, что конкретно с таким аргументом в такой форме поставленном ты с ним ничего не сделаешь. То есть нужно человеку вводить на какие-то более глубокие, глубокие аргументы. И из-за того, что там у нас есть еще пять, я думаю, что, возможно, там есть гораздо больше поводов поспорить, чем с этим. Ну да, это аргумент о вкусах. Нет, так. у меня скорее был вопрос, допустим, к вам. Стоит ли спорить, когда тебе человек такое говорит? Ну, смотря в какой форме. Если он говорит в такой форме, что я, мол, никому не навязываю, но мне так нравится, что я ему скажу? А мне не нравится. Он скажет, ну вот и поговорили. А если, ну, значит, если этот близкий человек, который серьезно болен, он говорит, мое мировоззрение говорит мне, что я должен пойти в поле и медитировать. А если он такого не говорит? Если он делает Нет, просто... я тебе задала конкретный вопрос. Ну. ну, тут нужно спорить уже не с тем, что ему нравится, а с тем, что нужно лечиться. Если человек, если человек лечится, как и все, и там он одновременно медитирует в поле и поднимает химиотерапию то, ну, окей. То есть его мира может никак не мешать лечению, допустим. Ну, нет, просто на, на мой взгляд, вот многие люди, скептики такие, типа, да, это вкусовщина. И они же не пытаются узнать даже у многих людей, насколько далеко эта вкусовщина вообще заходит. Тем более, если у людей, например, есть дети. Как правило, если родители какие-то религиозные, эзотерические и так далее и тому подобное там... Дети могут обходиться без медицинской помощи, без прививок, там, без переливания крови и так далее, и тому подобное. Хорошо, а если все то же самое мы берем, но только эти люди не отрицают медицинскую помощь и лечатся так же, как все остальные. Не, а чтобы... я изначально да. сказала, что окей, okay, когда это ни на что не влияет, но если ты понимаешь, что это влияет на человеческую жизнь, на принятие каких-то ключевых решений в жизни. Ну, в таком то случае... есть это не фан, который выключается, когда человек понимает, что что-то серьезное происходит. Но в таком случае, я думаю, вряд ли кто будет особо спорить с тем, что его... Если вы гуманист, что было бы неплохо с этим человеком поработать и попытаться переубедить. Или запретить себя убить отказом от лечения, например. Третий аргумент. Личный религиозно-мистический опыт. Да, я испытал присутствие богов и получал от них помощь. Для меня они совершенно реальны, хоть и нематериальны. Я знаю, что личный опыт по ряду причин в науке не может считаться доказательством чего-либо, но мне для того, чтобы верить в то, во что я верю, этого вполне достаточно. Других убеждать в истинности своей веры не собираюсь, пусть верят во что хотят». На мой взгляд, если в этом аргументе заменить языческие боги на Иисус, Любые Хри... другие. Да, на Иисус Христос, допустим, то ничего не поменяется. Этот аргумент превратится в, пользу... Этот аргумент, превратится в аргумент в пользу существования Иисуса Христа. Я бы сказала, что это скорее оправдание, нежели аргумент. Но ну, что, типа, у меня есть опыт, мне не хочется думать об его объективности, меня все устраивает, и все. Ну, блин, это не аргумент. Я бы Валерию посоветовал несколько иначе взглянуть на этот же самый аргумент и подставить на свое место человека других религиозных взглядов, который у нас довольно большой опыт общения с религиозными людьми, в основном с христианами. И этот аргумент к личному опыту, он очень часто встречается именно у христиан. И вот, допустим, там ты, Валерий, встречаешь не скептика-атеиста, а религиозного христианина, который тебе в пользу, в пользу своей веры приводит ровно тот же самый аргумент, что и ты, только говорит, что это аргумент не в пользу существования твоих богов, а в пользу существования моего бога. И подумай, был бы для тебя это важным аргументом. То есть, если бы человек сказал тебе вот так, и так, и так, то же самое, что, всё, что ты принял ли бы ты его точку зрения. А если нет, то почему? Христиане часто говорят здесь, что у нас-то настоящий религиозный опыт, а у других у них там настоящий религиозный опыт. Но насколько это честный аргумент, это другой вопрос. Ну да. При том, что у всех других есть тоже свой религиозный опыт, и им тоже там помогает Бог, Духи и так далее. То есть, это такое, мне кажется, один из самых, э, самых слабых аргументов, потому что каждый что-то чувствует по отношению к тому, во что он верит. Это он слабый аргумент с точки зрения скептика, атеиста и любителя науки. А для, для верующих людей это как раз является одним из самых сильных аргументов, просто потому что фиг ты его провернешь со стороны. Ну То да, есть, ты своими глазами видел, ты чувствовал своими там все, всеми душами, все, всей своей сенсорной системой, ты чувствовал, как Иисус тебе помогает. Что значит его нет? Ну да, здесь, конечно, не, ну здесь люди могут задуматься, что на самом деле у в том же самом исламе людей тоже Аллах утешает и тоже помогает на их молитвы. И тогда в чем разница тогда? Простите? В том, что это был не Аллах, а дьявол... Кто там? Дьявол искушал их на самом деле. Вот. То есть к истинно верующим христианам приходят правильные духи, а ко всем остальным неправильные. То есть если люди получают неправильный опыт, то значит к ним попали какие-то демоны, черти или кто там. Да, если человек после видения после того, как он обратился к Богу, не стал православным, то это значит, что ему явился не Бог, открылся, а сатана. Ну, да. И поэтому, да, если ты, Валерий, будешь спорить вдруг будешь спорить с христианином, он тебе скажет, что ты впыльнул демонов. Мне кажется, у меня тоже был религиозный мистический опыт, даже тогда, когда я уже была атеистом, потому что, ну, типа... Я так примерно представляю, как работают наши мозги, они работают очень плохо, и как бы если ты. Даже когда ты медитируешь, у тебя могут быть не галлюцинации, конечно, но какие-то странные ощущения, типа, которые можно соотнести с религиозным опытом, если ты очень этого хочешь. Даже если ты, не знаю, не ждешь пришествия Иисуса или каких-то кельских богов просто какие-то странные ощущения тебя накрывают, и ты, в зависимости от того, какая у тебя картина мира, ты как бы дорисовываешь немножко картинку нужными тебе богами или духами, или там сущностями, какими-то в зависимости от твоих предпочтений. Вот что я еще подумал, кстати, на эту тему, что человек, который начинает думать, что ему помогают боги, в которых он и без того как бы верил, он находится в некотором своих изначальных убеждений. То есть, допустим, он родился в христианской семье, в православной культуре, и он там ищет Бога, говорит «Господи, яви себя», и ему является Иисус. Я не знаю ни одного случая, когда человек в такой ситуации явился бы Аллах, допустим, или явился бы э, Гор, какой-нибудь, где сказал, что вот ты просил, чтобы Бог тебе явился, вот, вот я Гор, привет. То есть, всегда человек является именно тот Бог, которого он, собственно говоря, ищет ну да, и тот же околосмертный опыт, или там, когда люди попадают ну, в состояние клинической смерти, а потом они рассказывают, что они видели ангелов, или и так далее, они будут видеть тех ангелов, которые есть в той религии, в которую они верят, в которую они выросли. То есть, если человек вырос вообще в какой-нибудь закрытой коммуне, где ему никогда не рассказывали про Иисуса, ангелов, демонов или языческих богов, никого... Он будет видеть что-то совершенно другое, то есть у него не возникнет таких мыслей, что к нему прилетали ангелы, например, чтобы спасти его. Все, что дорисовывает наше воображение, мы берем из нашего субъективного опыта. Ну, типа, поэтому ничего удивительного в том, что человек, который верит в кельтских богов, видит или чувствует присутствие богов именно кельтских, и получает именно от них помощь. Удивительного нет. Короче, с нашей точки зрения, это один из самых слабых аргументов, который был проведен. и переходим к следующему. Как это ни странно звучит для атеистов, любовь к богам вытекает из пункта номер три. Вот вообще-то здесь я попрошу, я, конечно, но ну я не совсем атеист, ну да, мы опустим эти детали, но я очень люблю Один, и я очень сожалею, что скандинавские верования не получили никаких доказательств. Я бы очень была рада, если бы мы жили в мире с ледяными гигантами, Одином, Фрей и так далее. У меня любовь безответная, к сожалению. Лирическое отступление закончилось. Я продолжу читать э, текст Валерия. «Кстати, я искренне не понимаю тех, кто верит в Бога или богов не из любви к ним, а из страха смерти или наказания, или же просто по причине ожидания какой-либо награды в этой жизни или следующей». Я просто люблю этот мир и силы, которые им управляют. Я уже сказала, типа, можно любить богов, но не обязательно верить в их существование. Ну, есть люди, которые любят Гарри Поттера, но это же не значит, что они верят, что он где-то на самом деле есть. Хотя, может быть, есть где-то люди, которые вот на этой самой станции пытаются бежать в стену и попасть таки в Хогвартс. Я... Yeah. Пытался. пытался, но нет. Я, я посмотрел в детстве фильм «Чародеи» с Абдуловым, и там у них был, да, когда они проходят через стену. Вот я, будучи в третьем классе, я, ну, сейчас я верю в себя, я точно... Не вижу препятствий. <с> да. Верю в себя, вижу цель. Не, не вижу препятствий. да. И, ну, возвращаемся к аргументу, мне он, опять же, очень часто встречался именно э, в текстах христиан. Потому что ни один... Но, во всяком случае, из ä, публичных христиан, из тех, кто участвуют в дебатах, или ты с ним как-то общаешься, никто из них не декларирует то, что они верят в Бога из-за страха. Они все говорят, что мы верим в Бога, потому что Бог – это любовь. И для меня здесь вот ä, этот аргумент ä, в пользу там, язычества. То есть, если бы я прочитал его отдельно, ä, не знаю контекста, я бы решил, но ну, это какой-то там протестант ä, пишет там про свою жизнь. Следующий пункт. Возможность реализовать свое творчество и эстетические потребности в этой стезе. Это и сочинение гимнов богам, и написание статей, исполнение музыки, проведение ритуалов, фотографирование алтарей, тематического хендмейда, а также фотосеты на языческую тематику. Да, и ритуал может быть творчеством. Тут у меня опять вопрос. При чем тут вера? Можно быть... Я когда была там в фольклорной реконструкторской тусовке... Мне все это было по фану, хотя я не могу сказать, что я не была верующей, то есть у меня не было такой прям реальной веры в языческих богов. Но мне все это реально было по фану. И все эти ритуалы, и купалы и так далее все прикольно. Там чучело жечь, масленицы. Да, это прикольно, но для этого не обязательно вообще в кого-то верить. Да, я согласен полностью, Мне тут добавить особо, кстати, даже ничего. Ну да, это просто такая само... самореализация человека в каком-то деятельности, это вообще никак не связано с религией. То есть можно заниматься там Гарри Поттером или «Истелином колец, писать руны и так далее. То есть это. Ну да, для того, чтобы быть толкинистом или там ездить на Ролевке, не обязательно верить, я не знаю, во вселенную Вар... Вархаммера там, или.. То, Чтобы что... быть толкинистом, нельзя ни в Морханова. не думаю, ездить, они же разные бывают не только по мотивам толкина. Что, все? Шестой? Нечего да. сказать. Ну, здесь нечего, да. Шестой пункт. Религия для меня способ самосовершенствоваться морально и интеллектуально. Под этим я понимаю изучение этнографии, истории религиоведения, как истории развития восприятия мира человеком. К этому же относятся кильтология, чтение древних текстов, изучение разных языков. Познание доставляет мне удовольствие. Кому из нас познание доставляет неудобно? <свят> кто страдает? <свят> <свят> <свят> когда ты в 3 часа ночи пытаешься там что-то сделать, и тебе нужно познать срочно несколько, не знаю, тон текста, очень грустно, может быть. Но на самом деле, опять же, у меня тот же самый комментарий, что и по прошлому пункту. У меня, например, тоже когда-то была интересная история, этнография, сейчас мне тоже интересно религиоведение, мне интересно там особенности магического мышления. Я читала книгу Фрезера который этнограф и один из, условно говоря, тех, кто первым начал изучать магическое мышление. И мне было интересно изучать традиции совершенно разных народов, при том, что у меня нет никакого желания следовать этим традициям. И к тому же есть же немало религиоведов-атеистов, которые не являются верующими, но которым интересно изучать религии и древние тексты э и все связанное с религиями, настолько интересно, что они даже посвящают этому свою жизнь. Тезис в том, что для того, чтобы этим искренне интересоваться, не нужно быть верующим. Не, возможно, конечно, когда ты вот искренне веришь и считаешь, что это все вот часть твоей жизни, часть твоей модели мира, то тогда ты, скорее всего, будешь уделять этому либо больше времени, либо сольешься гораздо позже, допустим. Но знаешь, возможно, поинт в том, что у тебя есть какой-то дополнительный стимул этим заниматься. Потому что ты типа этим живешь. И тебе интересно то, в чем ты живешь. Кстати, интересно, а вот Валерий, если бы он не верил на самом деле в том, что эти поги существуют, насколько сильно в его жизни бы все поменялось? То есть он такой, о, богов нет. И я вот заброшу там друзей, заброшу все эти там фотографирования алтарей, участие во всех этих языческих тусовках. Я просто хотел сказать, что вот... В том, что я сказала, получается, это скорее, что э, вот это вот изучение или сам, способ самосовершенствования морально-интеллектуально — это скорее следствие того, что он верит, а не причина для веры. Ну, получается, если бы он это реально забросил на самом деле, а не так, что он начал это изучать, и вдруг его вот прям накрыло, что он понял, что вот оно. Так, ну давайте переходим к последнему, седьмому аргументу. Да, Седьмой давай. аргумент. Социальный фактор, который могли бы назвать многие верующие. Желание общаться с себе подобными, чувство единения, сопричастности чему-то сакральному. Особенно сильно это чувствуется на общественных ритуалах. И тут мне опять, с одной стороны, я хотела сказать, ну вот у нас, там, у скептики, любители науки, мы же тоже такие тусовщики, потом ты вспоминаешь все срачи, которые происходят, какие-то войны в фейсбуках и контактах, где люди не мог между собой договориться. А потом я вспоминаю те времена, когда я общалась с язычниками, и понимаю, что у них, в принципе, тоже не... Ну, я общалась с теми, кто про славянское неоязычество, и ты понимаешь, что там у людей тоже есть какие-то споры, разногласия по поводу того, как там что устраивать, как проводить какие-то праздники по поводу трактовки чего-то там. То есть... Ну, это во всех тусовках. Да, это, ну, то есть я сама с собой в голове поспорила и убедилась в том, что все таки разногласия есть в любых тусовках, но, в принципе, социальный фактор, блин, даже у людей, играющих в компьютерные игры, тоже есть как бы социальный фактор, но они могут объединяться там по определенным интересам, даже если это не онлайн игры, то, знаете, люди играют в одну игру, им интересно это обсудить, вот те темы для разговора. Ну, опять же, ты начала с того, что про скептиков можно то же самое сказать, что для нас тоже важен социальный фактор, что мы э, там, пишем подкасты, но при этом мы там общаемся там, с себе подобными всякими, Александрами Соколовыми, Панчинами, там, тусим с ними, бухаем, выпиваем, э, бухаем, выпиваем, Это я два раза сказал про одно и то же. Да. Делаем все. А, вот, но э, это тоже важно, это социальный фактор, но при этом они неверующие. То есть получается, что про любое объединение любых людей, интересующихся, интересующихся определенной тематикой, можно такое сказать. Можно привести тот же самый аргумент. И он не является вообще никакой причиной в пользу именно веры. веры. Да. Ну, хотя, мне кажется, мы даже когда-то это на встрече обсуждали, что все-таки, типа, верующие, они более какие-то сплоченные, что ли. Ну, потому что... Атеизм это вроде не то, чтобы мы верим во что-то вот одно, что это объединение людей вокруг чего-то единого, а религия это объединение людей вокруг веры в какого-то бога или каких-то богов. То есть атеисты, они как бы такие разобщенные, и тебе надо искать еще какой-то там интерес для того, чтобы ну, найти себе социальную группу, с которой тебе будет. Нет, все нравится, правильно. Я же не говорил про то, что атеизм то является Нет, я к тому, интересом. что это все таки типа, в данном случае является немножко аргументом за верующих, потому что им проще найти, как бы себе такую компанейку. Проще? Можно... А, ну, проще найти. Но я не думаю, что неуязычнику-любителю ильтейских богов проще найти себе тусовочку, чем любители той же популярной науки. Я думаю, она Сибирь. есть. Она есть, скорее Все всего, таки... но... но... хотя, с другой стороны, учитывая, что в любых тусовках есть разногласия, в тусовке каких-нибудь любителей науки их, на самом деле, мне кажется, гораздо больше, чем тусовок э, тех, кто поклоняется кельтским богам, поэтому если ты вдруг поругаешься с одними язычниками вот той веры, которая тебе нравится, то тебе будет сложно найти еще одну компанию. Если ты в научпоп-тусовке с кем-то поругался, то ты без проблем найдешь себе другую социальную такую кучку людей. Это шпилька тех, кого мы недавно забанили, можете пойти и к другим, чтобы вас там тоже забанили. Ну, вообще, да, на этом аргументы закончились. Вообще, спасибо Валерии за письмо, потому что действительно таких писем от язычников мы не получали. А, вот, кстати, еще что я хотела сказать. Особенно это сильно чувствуется на общественных ритуалах. Вот как раз у атеистов нет каких-то таких ритуалов, которые позволяют себя почувствовать там часть какой-то общности, знаешь, такого... Ну, как у верующих, то есть ты делаешь какие-то странные действия и чувствуешь такой вот религиозный, мистический опыт своего единения. Ну, это можно сказать про любую толпу на митинге, допустим, когда там Навальный кричит, там, мы все такие, вот, ты себя чувствуешь, типа, единение. Нет, там ты себя чувствуешь, подожди, я-то про атеистов-скептиков, а, ну. которые не создают каких-то таких вот Может, вот это не нужно, ритуалов. они же специально, типа, мы такие рациональные люди, мы понимаем, что все это фигня, мы будем общаться с такими дикими, которые не хотят э, в массовых таких участвовать в тусовках. Нет, тусовки и ритуалы – это все-таки разные вещи. Не, ну здесь просто человек говорит просто о том, что у него появилась какая-то социальная среда, там, общение и так далее. Но это не является вообще аргументом, это как бы некий косвенный такой внутренний аргумент для него, почему я этим занимаюсь. Но это не аргумент в пользу его позиции. То есть он нашел в себе друзей, в какой-то тусовке. Ну, замечательно. То есть, если бы он увлекся там, выжиганием по дереву, он тоже бы нашел себя друзей. То есть, это, это такой косвенный аргумент, я бы сказал. И, возможно, здесь как раз причина в другом. Причина в том, что у него есть круг общения, с которым ему интересно общаться, но в этом кругу общения принято верить в фильских богов. И для того, чтобы как бы, из этого не выделяться, ты как бы тоже постепенно принимаешь э, вот это всю религиозную мешуру. И ты вроде как... То есть получается, что ты веришь, но ты веришь не потому, что... То есть как мне типа... Я верю, потому что вера дает мне общение с единомышленниками. А тебе хочется общаться с единомышленниками, поэтому ты веришь. Ну, ну надо ты... какие-то итоги, наверное, подвести. Какие мы подведем итоги? Мне кажется, некоторые из этих аргументов вообще никак не касаются, вообще не являются аргументами за определенную веру либо за какую-то вообще веру, потому что там, например, социальный фактор, способ самосовершенствоваться, творчество – это штуки универсальные, они никак не привязаны к религиозной вере, они привязаны к интересам любым как таковым, которые могут не касаться вообще мировоззренческих вопросов. Личный опыт, опять же, не является доказательством существования каких-то языческих богов он является, этот же аргумент приводит всегда сторонники любых других религий. Ну да, любовь к богам тоже, не обязательно быть верующим, чтобы любить богов. Желание видеть мироздание духотворенным, мне кажется, вот это единственный такой аргумент. Потому что, типа, ну, Но человек хочет, себе? это вкусовщина, да, вот ему хочется смотреть на мир через определенную призму ему нравится вот такая вот картина мира, и его не волнует, что эта картина мира довольно субъективная и не совсем совпадает с реальными данными, скажем так. Ну и типа, что мы можем на это сказать? Ну окей, типа, дело ваше. Но. Мне кажется, это все вот эти аргументы, это такие аргументы в пользу этнографии. То есть, убери отсюда веру, и как бы можно все то же самое оставить и сказать, что вот, это все замечательно, изучение чего-то там, тролли социальная среда, круг общения, все вот это. Это все замечательно, но это, собственно, не аргументы, это просто человек хочет верить, ну... Вот, это его выбор. Но здесь нет никаких аргументов, кроме того, что он что-то чувствует. Но это так себе аргумент. Многие люди тоже всякое чувствуют, это мало о чем говорит. Ну, на этом я предлагаю закончить с обсуждением письма Валерия. Вообще, я хочу сказать спасибо Валерию за письмо, потому что таких писем от язычников, именно от язычников, мы еще не получали. И было интересно почитать, что думает современный язычник, который и занимается вот этим язычеством не потому, что он хочет там возрождать империи, там славян и русов на Вайтманах, а потому, что он искренне убежден, что эти боги существуют. Теперь переходим ко второй части нашего религиозного подкаста. Вот Кирилл к нам присоединился не так давно. Кирилл очень интересный э, путь, я бы сказал, такой путь настоящего скептика, даже такого Убер настоящего скептика, ведь э, в скептическую тусовку очень многие люди попадают через увлечение какими-то э, религиозными, эзотерическими, э, лженаучными идеями. Я уже много раз говорил про себя, что я был сторонником Склярова в университете. Катя, ты была вообще сторонником кого-нибудь? Ну у меня было немножко язычество, сатанизм, ну христианство в самом начальном смысле православие, эзотерика прочая такая, как это назвать-то, мысли, ну, такая, типа, психология, очень плохая психология, такая эзотерическая психология. Вот, а Кирилл, он аж четыре года учился в семинарии, потом сам ушел из семинарии, уехал в Америку, вернулся в Россию и ступил в обще скептиков. Вот такой вот путь. И мне очень интересно, как ты попал в семинарию, потому что ведь одно дело быть просто верующим. То есть ты учишься в нормальном университете, но ты, там, допустим, прочитал Библию, и такой, о, типа Иисус есть, окей. Но для того, чтобы пойти в семинарию, уже нужно быть глубоко убежденным в том, что это истинная религия, и настолько глубоко убежденным, что ты готов посетить этому всю свою жизнь. И скажи, как ты, ну, дошел до такого, что ты пошел учиться и получать такое образование? Ну, изначально я был достаточно сложным ребенком, и меня, так сказать, потрепала жизнь. Я как-то нашел... Меня друг пригласил на лекцию священника, и мне это заинтересовало. То есть, это было достаточно интересно, там, глубоко, там, древние тексты, тра-ля-ля. Вот. Потом я стал этим увлекаться, ходить на лекции, ходить в храм, познакомился со священником. И меня все это затянуло. Я был достаточно юн, и все это производило очень такое серьезное впечатление. То есть там все эти древние книги. Там, а, а что за древние книги? Ну, вот даже Библии, там тот, те, которые, которые используются на службе, очень многие, они достаточно древние. Достаточно старые, не древние, конечно. И, в общем, мне это достаточно привлекало. И мой священник предложил мне поступить в семинарию. И в христианстве очень большой бэкграунд, то есть очень большая культура, там куча всяких текстов, языки, греческий, латинский. Мне Все это было безумно интересно. Я но, решил... Да, но ты не из религиозной семьи сам. Нет, у меня родители были... Советские люди, светские абсолютно, без всяких. То есть получается, что ты вот сходил на лекцию и. и понеслось. Да, то есть, ну, началось с этого. То есть меня интересовало как-то вот. Ну, всякие... ты действительно, то есть, там, Иисус, вот это все. Ну, да, постепенно, постепенно. Ты в это во все проникаешься, тебе это все нравится, да, там тебя учат молиться, там причащаться, посты, ну, и постепенно-постепенно ты становишься, вот, да, так сказать, церковным человеком. А родители тебе ничего не говорили про твой выбор? Родители как-то относились к пониманию, ну, то есть, ты выбрал это твое право, молодец. Так, ну окей, то есть, вот ты закончил школу и оказался в семинарии. Да, и мне дали рекомендательное письмо. Там не очень просто, на самом деле, это поступается. Тебе должен там, епископ твой утвердить. В нашем случае патриарх. Ну, с патриархом я, конечно, не виделся само собой, но подпись у меня его есть. Это а, какого? Алексея. А то есть вот даже так получается, да? Да, есть? тебя должен uh, утвердить. То есть тебе дает письмо рекомендательное священник, его должен утвердить епископ твоей епархии, то есть епископ города Москвы, соответственно, патриарх. Вот. то есть ты уедешь на собеседование получаешь и дальше шуруешь а что это было за семинария это подмосковная называется никого грежеская духовная семинария и ну давай ты там оказался среди таких же выпускников школ как как вообще был устроен быт в в семинаре, как, какие предметы там преподают. То есть, ты, получается, даже ушел не в самом начале, то есть, ты там получился довольно долгое время вот, да. и ну, как успел познать всю суть. Да. Ну, это такое. Ты поступил... Ну, во-первых, надо сказать, что это у нас был второй набор, и у нас были очень разношерстные люди. То есть, там не были все исключительно 18-летние школьники, были Мужики, которые там отработали 10 лет на заводе, то есть там по 30, больше 30 лет. И несколько таких человек было, то есть были разные люди. Это был еще вот тот период, когда вот эта эйфория от демократии и возможности свободно всем этим интересоваться, заниматься еще была. И у нас был такой достаточно разношерстный коллектив. Вот. Мин был достаточно интересно. А жили там где? То есть там какая-то общага студенческая? В основном все, во всех семинариях живут закрыто. То есть это вот как, если кто знает, Суворовское училище чем-то похоже. То есть ты живешь там, у тебя своя форма одежды, ты не имеешь права выходить, выходить на улицу без разрешения. То есть это закрытое учебное заведение. Ты живешь там, ешь, спишь и все прочее. И молишься. И молишься в том числе, да. Ну, что там за предметы преподают? Потому что я настолько далекий от всего этого человека, что ну, для меня семинария – это вот есть закон Божий, есть там всякие толкования Евангелия, чтобы там правильно настроить людей, правильно толковать Евангелие, чтобы они, не дай Бог, там не удалились в какое-нибудь протестанство, неверно прочитав какую-нибудь строчку. Вот, и, и все. То есть для меня она на этом все мои познания заканчивались. Но, скорее всего, там что-то еще были какие-то предметы. И были какие-то светские предметы или реально там были многое, все посвящены только вот религии? Ну, конечно, были и светские предметы. Вообще, предметов было крайне много. То есть, по-моему, там что-то порядка 20 на первом курсе у нас было. То есть, там были... Я уже не помню точную цифру, но было очень тяжело сдавать. То есть, фактически мы... Каждый день чего-то сдавали, то есть две недели сессии, ты каждый день что-то сдаешь. Иногда по два в день, то есть готовиться было невозможно. Вообще предметы, ну, делятся, да, то есть изучаются церковные предметы, то есть это Ветхий Новый Завет, История Церкви, ее тоже там куча, куча, куча. Ну, то есть, есть древняя церковь, есть, там, есть зарубежная церковь, но, опять же, тоже во время, в разных временных периодах, то есть, это очень большой пласт истории, то есть, это предметов 8, грубо говоря. А есть какие-то какие уроки, не знаю, пары, которые бы говорили, что вот объясняли бы студентам, что вот православие – это правильная религия, а остальные религии – неправильные? Ну, не совсем так, но было. Это называется «Основное богословие». Вот, это богословие заточено на полемику с внешними, с внешними реалиями, так сказать. То есть, со светским обществом, с наукой, с другими религиями, с другими какими-то взглядами и точками зрения. Это было достаточно, кстати, увлекательный предмет. Вот. Про атеистов что-нибудь говорили? Он не был сосредоточен на, ну, понятно, атеизм, это, это плохо, это сказал безумец в сердце своем, нет Бога, да, это из псалмов, и, в общем, это все, ну, как бы по умолчанию, всем очевидно, что это плохо и так нельзя, ну да, ну, в общем, как бы цель этого предмета была именно вот настроить на такое, дать какие-то аргументы в диспуте, то есть допустим, что, ну вот что было против, допустим, светского общества такого, что, ну и науки и вот это все мглоззрение, что есть, как бы, есть духовный пласт, да, то есть есть вот эта дихтомия, есть душа, есть тело, да, и, то есть религия занимается душой, а Телом как бы, занимается наука, да, физический мир и так далее. То есть, как бы, изначально э, атеистическое или научное мировоззрение, оно как бы ущербно, потому что оно не захватывает весь возможный спектр э, знаний, вот, а как бы смотрит узко. А еще такой вопрос. А у православия же нету какой-то такой централизованной точки зрения на очень многие научные вопросы. Поэтому у священников зачастую бывает такая свобода высказываться по различным научным вопросам со своей колокольни. Поэтому и появляется какой-то священник Смирнов, который говорит, что там ВИЧ не существует, появляются священники, которые говорят, что эволюция – это фигня. И вот мне интересно, насколько плохо или хорошо все это было в вашей семинаре? То есть там проталкивали ли откровенно какие-то лженаучные такие вещи, или в принципе все это было довольно лояльно лояльно к науке? Ну, в основном церковь, конечно, старается держаться лояльных позиций, потому что нам нужно жить в обществе, и все в таком духе. Но чтобы прям какое-то такое жесткое мракобесие, нет. Потому что ну, вообще христианство, особенно православие, это такая религия, Религия, которая жила вместе с государством очень долгое время, и оно как бы истребило в себе всякое мракобесие такое особо особо явное. Ну то есть это вот такой придворный лев, которому выдрали зубы, он может просто делать страшное лицо, но больше ничего он не может, потому что как бы и не умеет уже. Поэтому, как бы особого какого-то акцента на то, что вот, там, наука неправильная, ну, как бы говорилось в том ключе, что наука, ну, это такое. То есть есть молекулы, ну пусть ученые этим занимаются. А как бы а у нас тут вот духовность, мы а тут эволюцию. с Богом. Эволюция, про эволюцию, про эволюцию. Ну, в общем, достаточно достаточно давняя история. То есть это еще до эволюции началось до революции, то есть э, и в общем ее как бы не отвергают, э, а говорят, что ну есть такая известная, что интерпретация, что в еврейском тексте Библии там говорится про вот эти дни творения, называется йом, и то, что это переводится не как не как день, не как, там, а просто как период времени. То есть, и, соответственно, это могло быть хоть там миллионы лет. Поэтому эволюция как бы там не отрицается. То есть там не делается на самом деле акцента на, на полемику с, с наукой или с эволюцией. Но мне кажется, просто они не имеют достаточно бэкграунда, чтобы действительно как-то спорить, поэтому они этим особенно не стараются заниматься еще я хотел спросить, а кем становятся выпускники семинарии? То есть они их сразу отправляют к нибудь священниками или, или что они делают? Вообще, сама по себе семинария она заточена по то, чтобы там даже, по-моему, это записано в уставе, что на самом деле ты после семинария не становишься священником, ты становишься кандидатом в священники. То есть священство это как бы отдельное. То есть, ну, вот, ну, предполагается, естественно, что. Цель такая, но ты можешь на самом деле не обязательно стать священником, ты можешь пойти в духовную академию, учиться там и стать большим церковным ученым. Есть вот такой там Алексей Осипов, он, к примеру, вообще не, не имеет никакого сана, он преподает, профессор вот, в Московской духовной академии. То есть тут есть такой вариант. Да, очень интересный товарищ, да. очень метичный дед. Да, что может, как-нибудь отдельно поговорим. Да, да, да, очень личность, харизматичная. Да, и мне достаточно сказать, что какие-то его книги о монахе в Сергеево-Пасадском в столе сжигали заелись. Да, было такое, да. Да-да-да, он очень такой популярен и в хорошем, и в плохом смысле. Ну, давай, то есть кандидат в священники, хорошо. Так, ну и в итоге, как так получилось, что ты не стал кандидатом в священники, то есть ты не закончил семинарию, ты из не ушел до окончания? Да, я не захотел там остаться и вообще на самом деле семинария и вообще вся эта церковная среда она очень хорошо выглядит снаружи то есть вот когда там ты ну, там юноша или девушка ты ходишь в церковь там раз в неделю там по воскресеньям вся эта липота иконы пение все красиво всякие речи когда ты смотришь это изнутри, ты видишь совсем другую картину. И на самом деле, за время учебы я понял э, одну простую вещь, что в религии люди не меняются. То есть они как были людьми такими, ну, собственно, как вот обычные люди, да, так они ими остаются. И, собственно, вот это на меня произвело когда я это понял, произвело достаточно сильное впечатление, потому что, на самом деле, а зачем тогда религия, если ничего не происходит, то есть это как бы некая плацебо, то есть люди этим всем занимаются, но как они были плохими людьми, так и они остаются. Ну, то есть вот какой человек был, приблизительно таким же он в церкви будет. Ну, там, может быть, матом ругаться не будет, там будет там чаще извиняться, но это как бы, ну, это не, не, не, не предел мечтаний, что это, грубо говоря. А, ну, а был какой-то мировоззренческий слом не в том плане, что там люди не меняются? Или как для меня это выглядит как для а несколько иначе. То есть я бы, наверное, я, когда я уменял ну, как-то свои взгляды, я, наверное, не особо думал о, о, об окружающих людях. Я как бы думал о том, я думал о том, как мир устроен. Mm -hmm. там, допустим, то, что существование Бога – это довольно важный мировоззренческий вопрос – в плане того, что вот есть мир, и в этом мире есть какое-то существо, которое этот мир создал. И, на мой взгляд, очень... Ну, я бы вряд ли бы пришел к пониманию отсутствия этого существа через то, что люди, которые верят в это существо, не меняются. Ну, как говорится, пути Господни неисповедимы, да? Просто, понимаешь, тут какая история, что православие, оно достаточно богатое, то есть все это дело придумывали много веков не самые глупые люди на планете. И там все достаточно аргументировано, разобрано, там есть на все свои объяснения. И проблема в том, чтобы выйти, нужно какой-то ну, как бы внешний толчок, что ли, или, или внутренний толчок. У меня был внутренний, то есть у меня не было друзей, ну, понятно, в семинаре там как-то сложно общаться с внешним миром, с которыми там кто бы был за науку или там какие-то другие варианты мне бы предлагал. То есть здесь я варился в своем внутреннем соку, собственном соку, и, собственно, вот. Я, это была первая моя ступень, именно что я понял, что здесь что-то не так, и я начал, грубо говоря, копать в этом вопросе уже, стал думать, как это может быть по-другому и так далее. Вот это меня как бы сподвигло посмотреть, так сказать, за ограду церкви, скажем вот так. Ну и как, можешь писать какие-то вот еще этапы, может быть, какие-то, бы вот был какой-то первый толчок, и ну там должен быть же... G... Должен же быть какой-то такой типа эффект снежного кома, значит, там что-то накапливается, накапливается. Ну, да. И да. то, что становится, наоборот, там последней каплей, например. Ну, просто когда ты достаточно сильно вовлечен, это как бы это не происходит так эффектно и достаточно быстро. То есть ты в это погружаешься, у тебя мозг действительно так думает, и вот ты перестра... очень сложно перестраиваться. То есть мировоззрение долго ломается. Мне помогла, я перевелся в вуз на философский факультет, я стал изучать философию, и на самом деле мне вот это вот мне действительно позволило как-то окончательно с этим всем порвать, потому что, ну вот, когда ты начинаешь уже критически к этому подходить, то есть, ну, философия, она не очень добра к религии, хотя и тоже были верующие философы, но понимаешь, насколько вообще все это очень странно странное что, религиозное учение? Да. Вообще, на самом деле, интересно, что ты после этого не стал каким-то таким воинствующим атеистом в плане того, что там бей попов, сжигай Россию, господи. Было бы забавно. То Навальный, то это. Нет, ну, условно, просто потому что есть какие-то... Есть канал на ютубе, я не помню, как зовут, но какого-то бывшего монаха, который очень так прям антиклирикально поливает церковь, в, чем, в таких выражениях, в которых, вот, допустим, наверное, никто бы из скептиков не стал так делать, в очень агрессивной манере. То есть обычно это происходит, мне кажется, из-за того, что ты был очень долго погружен в какую-то среду, и когда ты понял, что ну, все это было зря, ты мстишь за бесцельно прожитые годы, ты говоря. не то, что тебя мстишь, у тебя просто личная обида. Это же, когда тебя что-то задевает прям лично, это же всегда больше эмоциональный отклик. Не, ну да, на самом деле, ну, я еще был молод и зелен, и зелен. И, наверное, ну, хотя и это съело часть моей жизни, но не оставило каких-то глубоких шрамов. Но я вполне себе представляю, что так может быть, потому что священники. Вот кто-кто, вот, вот, а кто не сбежит с подводной лодки, потому что ты там 20 лет жизни этому посвятил, и как бы вот ты хочешь уйти, а куда ты уйдешь? Ты пойдешь продавцом в пятерочку, и как бы... Ну, то есть, ты ничего не умеешь, ты ничего не знаешь, ты никому не интересны твои славянские тексты. То есть, как вот, куда деваться... Вот это вот сложный вопрос. Я понимаю, почему вот они так, кто-то может резко на это реагировать, потому что, ну, действительно, часть жизни съедается, а потом как бы ничего взамен ты не получаешь. А ты, кстати, знаешь священников или каких-то выпускников в вот, про которые ты точно знаешь, что вот они не верят в Бога, но они все равно идут в эту стезю, потому что, ну, либо место хлебное, либо потому что они видят для себя других вариантов. Ну, вообще, да, я встречу... Ну, как бы то, чтобы человек не... Ну, это, скорее всего, чтобы человек не верил и пошел, это, скорее всего, какие-то... Мне кажется, это больше проштирлицы и немцев. Как-то сложно себе представимо, ну, то есть, как бы, зачем? Но есть карьеристы, да, там есть люди, которые там еще в духовной академии покупают себе там какие-то епископские облачения там, в надежде стать потом и так далее. Есть люди неверующие, да. Ну, есть люди, которые серьезно, грубо говоря, сомневаются или они не неверующие в смысле им просто все равно на это становятся после какого-то момента. И они кто-то продолжают просто служить, потому что другого пути нету и вот они остаются в церкви, служат и просто исполняют как бы свои обязанности ну без так сказать, без вкладывания какой-то души в это. Вот и все. Ну, на этой ноте, я думаю, нам пора уже заканчивать наш подкаст. Как раз мы где-то около часа говорим. Спасибо, Кирилл, за интересный рассказ. Пожалуйста. Надеюсь, было интересно. Ну, мне, в всяком случае, было интересно, потому что мне всегда нравятся такие какие-то... Потому что мне просто нравится подобный инсайдер. На этом мы заканчиваем наш религиозный подкаст. Спасибо, что были с нами. Я надеюсь, что следующий подкаст выйдет... Не через полгода. Да. До следующего скептикона хотя бы. Кстати, да, следующий скептикон состоится в Москве 24-25 ноября. Там же, где он был в прошлом году, это в культурно простительском центре Архе. Приходите. Я думаю, что мы сделаем не менее интересную программу, чем было в том году. Будем всех ждать Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Всем пока Всего хорошего